Так, блин, а у меня палка есть вообще, может палку достать? Вот. Жальчишечку сбили. Все. Здорово всем! Сила-сельдерея! Мы встанем, встанем. Ну, сейчас, подожди, блин, завяжу а, Сила сельдерея, блин. Короче, ребята, добрались до конечной четверки. Это... Головинцы. Вот. О, Головинцы. Да, и сейчас будем автостопить. Авто Настроение прекрасное, погода супер. Солнышко светит, тепленько вообще. Вот так вот. Смотрите, какая вообще, огонь. Сейчас. Так что выдерживаем. Прикинь, так крутит, надо снимаешь с в этом дизайн. Ну да, блин, надо аккуратно. Так. <плес> ну, короче, я не знаю, по какой нам надо шпатой по той наверное да, стороне да, идти, да. блин, там что-то махать. Я ни разу ну, не... Уже... не автостопил. Ну все, пропускаем, мы вот нас с вами уже вот проехала от машин, нам нужно до Добруса, а лучше сразу на Брянск. Вот, но нам даже прикольнее будет пересадка, где-то погулять, где-то поехать, да. поразговаривать. Так, да, ну что, тогда перебегаем. Да, идем ту... а ту... да, с Блин, а... а ты знаешь как махать вообще? Да, такое? вот так. Вот так, да? Да, смотрите, вот так вот. Можно еще вот так, в индийском стиле. Но это уже. Сейчас что-нибудь по-любому, блин. То есть вот это вот означает, что мы хотим бесплатно куда-то вообще добраться, да? Да. Ну еще как бы можно с открытой ладонью. Вот так показывать. Это как бы тоже такой знак, что ты типа открыт. Всё, ты, ты открыт, ты хочешь ехать, ты нормально да. сел Нормально. Да, блядь. вот когда палец прячешь, это уже, скорее всего, ну, как бы они не могут воспринять, что это бесплатно. Вот. И не надо спиной идти, надо всегда поворачиваться и улыбаться, можно станцевать. <смех> Махать. Да, мама. но главное не переборщить, то подумай, дурачок. <смех> Хотя попик, если он проедет, блин, на следующий как бы. <смех> вот. Так. Ну что, будем ловить, слоем. Там уже что-нибудь заснимем. Так, 40. вообще, подожди, куда мы вообще едем? Мы едем в Брянск. Брянск наша конечная цель. Да, то есть. Первый автостоп. Разведка может или что это у нас? Микропутешествие. Да, это, это, это микропутешествие. Вот так вот, короче. Ладно, короче, Идем уже полчаса где-то. Не получится, а не получится. Сила баклажана. Сила баклажана. Вот. Пока нам никто не остановился, блин. Ничего-то как-то все злогрустные. Злогрустное. Ну, мы веселые, не расстраиваются. Да, мы на позитиве. Был один индийский жест у меня автостопа. Девочка одна поулыбалась, но все-таки проехала мимо. Но это работает. Люди чувствуют этот позитив. Стопим, Друзович. Топим грузовик. <хер> Будем стопить все подряд. <пас> да, нельзя пропускать ни одной машины, мы не выбираем. Любли, Мерседес, нам плохо. Так что оставайтесь на канале, следите, смотрите, подписывайтесь на наши каналы, все ссылки будут в описании. Ставим лайки. Да. Можете <служить> <паспалка> дизлайки по, по барабану, блин, если вам не нравится. Так. Ох. И будет вам счастье, друзья. Пишите комментарии обязательно, что вы думаете по этому поводу. Добавляйтесь, друзья, в соцсети. Все-все-все в описании, в аннотациях, в подсказках. И меняйте вот здесь в лучшем. Заходите там в Денис Асачий канал. Тому, кто... И там, короче, в описании есть группа. Либо просто ВКонтактике. Как туда? Господи, забыл название своей группы. Что-то вроде меняю жизнь к лучшему за 365 дней. А изменение, трансформация жизни вот. к лучшему за 365 дней. Да. И а? вы тоже ищите мою группу. Называется группировка Жора ТВ. Позитивно. Так, ну вот, наконец-то мы достигли небольшой цели, остановился человек где-то наверное километра 4 может прошли да ну да примерно по ощущениям как раз самотон Добрый души человек попался так на добруша довезет добруш ездит. И там и уже найдем трассу на россию и все и уже бы... дальше на Брянск будем двигать. так что все друзья работает все прекрасно все ждутся на позитиве сила кабачка так, ну вот, доехали до Добруша, вот, а мы дальше, у нас микромаршрутка -мар заказная довезла, а мы уже дальше по трассе, я думаю, люди... Да, вот только что пропустили один автомобиль, пока ролик записывали, чувствуете ценность, да, чувствуете, это мог быть тот самый автомобиль? Посадба большинство на котором мы могли доехать до Брянска так что нельзя пропускать не зевайте, да мы сейчас тем более уже на трассе 238 километров до Брянска море у нас позитива, вот, в запасе вообще, сила баклажана и просто идем кайфуем будем шинковать капусту ладно, короче меняется жизнь к лучшему, друзья, путешествуем. да, это работает, это работает мы сами убеждаемся вот-вот это первый опыт, первый решили опыт. никому не верить, взять и проверить Да, все, давайте, оставайтесь на канале, смотрите ролики Так, ребята, мы проходим Проходим, блин, короче, поле, шли рядом, тут смотрим, лежит веревка Возле дороги веревка лежит Думаю, пригодится нам чему-нибудь, вот такой вот, мы трофей нашли мы реку в Брянске а там наверняка катается да, свободный мотоцикл с лыжами. мы на лыжи веревкой приматываемся и погнали там обязательно на веревке блин ребята короче шли-шли шли-шли короче тут заяц битый вообще вот смотрите как перебегать дорогу в неразмеченном месте вот жальчушечку сбили Мы его откинем, пускай там хниет. Ух ты да? уже жесткий. Пытаются вот такие расточные сутки. Вот подобрали нас. Сила петрушки, да? Сила окропа. Сила окропа. Добрые люди нам продолжают встречаться, так что ездят. Сила Маркови. Это гр... граница, да? Да, это русская граница. О, ну, подъезжаем. Огонь. Сейчас лучше не снимаем. рисовались лиса, кто за, а тут тоже лиса, тут тоже лиса, угу. длинный хвост. Переходите дорогу в положенном месте, да? <связь> вот так вот. Сапелька ходит по полю. Мы уже на полпути к Брянскую, а здесь Цапелька. Вот так вот, друзья. Сила позитива, да? да? Жора ТВ и Денис Асачи, сила Укропа, <свят> путешествуют автостопом. Красотища вокруг, леса, поля. Только гор с реками не хватает. Но все впереди. Мы решили от Брянска сразу, короче, дергать на Сочи либо в Геленджик. Потому что что уже останавливаться? Что время-то терять? Коврик есть, палатку где-нибудь раздобудем. Едой всегда накормят. Так что вперед!